Уважаемые граждане Демократической Игровой Республики Майнкрафтеров, дорогие дамы и господа, уважаемые зрители, поздравляю вас с 78-й годовщиной Победы Великой Отечественной Войне, Победы колоссального исторического значения для судеб всего мира, с праздником, который был, есть и будет священным для всех народов. В этот праздник всех нас переполняет чувство гордости за поколение победителей, освободивших мир от фашизма. Мы знаем, какой ценой далась эта победа, и свято чтим ратные и трудовые подвиги тех, кто выстоял в героической борьбе за свободу и независимость Родины. К сожалению, с каждым годом все меньше ветеранов разделяет с нами радость победной весны. Наш долг сегодня – увеликаювечить их имена и сохранить правду о мужестве и самоотверженности погибших людей. Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, мы преклоняемся перед вашим мужеством и силой духа, благодарим за бессмертный пример сплоченности и любви к Родине. Вы доказали, что только вместе можно достичь, казалось бы, невозможного. одолели бесщадного врага, защитили свой дом, детей, страну. Одержали над нацизмом безоговорочную победу и прославили в веках. 9 мая 1945 года. Мы всегда будем помнить данный подвиг. В самое трудное время войны. В решающих сражениях, определявших исход борьбы с фашизмом, наш народ был один, один на много трудном, героическом и жертвенном пути к победе. Бился насмерть на всех рубежах, в жесточайших боях на земле. Сегодня мы отдаем дань памяти и благодарности всему поколению великих героев и тружеников. Вспоминаем фронтовиков, храбрых партизан и подпольщиков. Непроходящей болью отзываются у нас муки жителей блокадного Ленинграда и узников концлагерей, несчислимые трагедии людей на оккупированных территориях. Мы склоняем голову перед светлой памятью всех, чью жизнь отняла война. Перед памятью сыновей, дочерей, отцов, матерей идов мужей жен братьев сестер родных и друзей скорбим о ветеранах которые ушли от нас объявляется минута молчания Дорогие друзья, в этом году исполняется 81 год с начала Великой Отечественной войны. 22 июня 1941 года. Одна из самых трагических дат в нашей истории. Враг напал на нашу страну. Пришел на нашу землю, чтобы убивать. Сеять смерть и боль, ужас и несмертные страдания. Он хотел не только свернуть политический строй в советскую систему, а уничтожить нас как государство, как нацию, стереть с лица земли наши народы. Ответом на вторжение нацистских армий стало общее, грозное, неодолимое чувство решимости отразить нашествие. Сделать все, чтобы враг был повержен, чтобы преступники, Убийцы понесли справедливое наказание. Но тогда, в 1941-м, впереди было еще 4 года самой кровопролитной войны. Она била по будущему, по молодым, в совсем юным поколениям. А значит, и по тем, кому так и не суждено было родиться. Война принесла столько невыносимых испытаний, горя и слез что забыть это невозможно. И нет прощения и оправдания тем, кто вновь замышляет агрессивные планы. Дорогие друзья, примите сердечные поздравления с самым знаменитым для нас великим праздником. День Победы Великой Отечественной Войне. 9 мая это символ героизма, беспримерного мужества нашего народа отстоявшего мир на земле от 1941 по 1945 годы одни из самых героических страниц в истории отечества мы помним и чтим самоотверженность непоколюбимую стойкость смелость и храбрость наших отцов и матерей дедов и бабушек во имя родины во имя жизни искренне поздравляю вас Наши дорогие ветераны, с Великим Праздником Победы! Низкий поклон вам за все, что вы сделали для нас. Я глубоко убежден, пока в наших сердцах жива священная память о Великом Подвиге, наша Родина остается могучей и непобедимой. От всей души желаю вам благополучия, согласия, мирного неба над головой. С праздником! С днем Великой Победы!